Вот и прошло три дня, и наш айсберг слайм готов. Я здесь нарисовала вот такую вот интересную картину с цветочком весеннюю. И хочу сказать, что слайм достаточно твердый сверху, я уже потрогала. И сейчас мы попробуем, какой же он стал, испортился или нет. Мне даже самой интересно. В общем, у нас получился очень классный айсберг слайм. Его очень приятно мять в руках. И экспериментируйте. Если вам нравятся подобные видео, то ставьте обязательно лайки. Я буду снимать еще такие видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. и Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.